Всем привет с вами ксю вы меня постоянно просите показать что я покупаю и сегодня наконец-то покажу мои последние покупки первая моя покупка это сумка сумок у меня нормальных нету одна какая-то была Некрасивая она мне не нравится, и то она порвалась вообще некачественная. И вот, наконец-то, я решила себе купить нормальную, классную сумку, которая мне очень понравилась. Тут много разных замочков, и она такая классная. Мне очень понравилась. Теперь буду ходить с ней. И да, я хочу не яркую. Смотри, у меня у меня яркая сумка, да? Нет, я не хочу яркую. Поэтому я купила такую темную. Следующее, что я вам покажу, это покупка из Китая. Здесь у меня находятся закладки, потому что закладок у меня обычных нет. Они теряются, и когда открываю книгу, а где закладка, и страничка теряется. И наконец-то я купила нормальные закладки, такие миленькие, классненькие. Тут нарисованы кошечки белые, рыжие, черные, какие захочешь. Сейчас я вам открою, чтобы было понятнее. И самотолком их не успела посмотреть. Вот такие вот разные котики. Тут типа пишешь, потом клеиваешь эту закладку на той странице, где ты остановилась. Теперь точно не потеряется страница, на какой я остановилась. Как раз я сейчас читаю такую книгу, которая мне очень нравится. «Щенок-любимчик» или «Давай мириться». Я уже одну такую книжку прочитала, она мне очень понравилась. Я решила еще купить. Ставьте лайки, если вам тоже нравятся книги автора Холли Веб. Еще с закладками лежали вот такие вот разные стерки. М Джой, У нее и так куча еще. М -м -м. Они вкусно пахнут. Вот я люблю такие стерки, где нарисовано что-то то, такое, вот, например, стерка в форме там кошки или как смайлики. Но есть одна проблемка то, что мне их жалко тратить и я ими ничего не стираю. Наверное, я их буду коллекционировать. Ставьте лайки, если вам тоже жалко такие ластики. Еще из Китая мне пришла вот такая вот черная посылка я ее отрезала перед видео но еще не смотрела ладно давайте это же наклейки вспомнила точно это какие -то такие классные наклейки на стену теперь у меня комната точно будет красивая такими разными бабочками вообще я люблю бабочек я вот не знаю больших когда бабочки большие я их боюсь я когда маленький нет, когда большие, я их боюсь трогать, но зато они такие красивые, мне не нравятся тоже. А маленькие, я даже помню, когда я была немного поменьше, мне было где-то 8-7 лет, я прям ловила голыми руками бабочек, но мне удавалось их поймать почему-то только белых. Судя потому, что они белые, мне кажется, они светятся. Это еще круче. Еще я недавно купила... 3D ручку. Я вам ее уже показывала и все рассказывала о ней. Мне так не терпелось ее попробовать и использовать, что я с ней уже два своих видео сняла. А в этой коробочке собственно пластик. Его я вам тоже уже показывала. Я специально заказала кучу разных цветов, чтобы сделать что-нибудь прикольное. Что угодно. А в этой тоже красивой коробочке с феями находится вот такой вот светильник, он работает на солнечной батарее, проверить я сейчас его не могу, потому что солнышка у меня нет. Кто не знает, я боюсь темноты, поэтому я обожаю всякие светильники, а этот еще и новогодний. А эти штампики я заказала тоже из Китая, для волос вот так вот открывается и ставится. Почему-то они не полные совсем и они вообще не ставятся короче это полная фигня, не покупайте а еще я заказала мелки для волос я давно такие хотела, потому что менять цвет волос навсегда я не хочу, а вот эти мелки покрасил себе волосы, пошел смыл, и вообще можно так каждый день менять свой цвет волос как хочешь, хоть разноцветный кстати, а сейчас можно и попробовать, давайте возьмем что-то они совсем не красятся может их надо важными? тогда он будет Хорошо, видимо, будет краситься. Ладно, покрашу потом. Сниму это на видео. Буду вся такая разноцветная, такая бузыка. И последнее, что я хотела вам показать, это флейта. Я пошла учиться музыке и захотела я флейту. Не знаю, потому что она мне очень нравится. Мне нравится ее звук. Я все-таки решила на наплеть. Вот такая вот блок флейта. Сейчас я вам на ней сыграю одну мелодию. Если вы ее узнаете, то пишите в комментариях. Я учусь сразу на трех флейтах. Первое это блок флейта. Это тоже блок флейта, только побольше. Мне ее дали на время. Но она звучит мягче, чем эта. школе. Она поперечная, железная такая куча кнопок. Покажу я вам ее позже. Если вам что-то понравилось из того, что я показала, ссылки оставлю в описании. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Ну вот я пробовала на себе мелкие. Ничего так. Нормально. Но их красить Нужно действительно, чтобы волосы были мокрыми. Как вы думаете, на кого я похожа? Свои ответы пишите в комментариях.